Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будут новости и обновления по проекту Sipher Coin. У нас очень глобальные, очень крутые новости. В общем, смотрим, что у нас имеется. Монета залистилась на мастерноду онлайн. Это уже очень хорошо, как вы видите. На данный момент монета стоит около 10 долларов. Как по мне, это хорошая стоимость данной монеты. Потом у нас уже имеется листинг на бирже Gravex. Что немаловажно. И, кстати, я вам расскажу чуть попозже, как у нас будет следующий листинг. Смотрите. На мастерну нам надо 10 тысяч монет. Цены, конечно, космические. Но, тем не менее, можно, по крайней мере, купить, чтобы монетка посилась. Это уже будет очень хорошо и будет очень профитно. Ну, конечно, Dashcoin стоит подороже. Но, тем не менее, эта монета также будет очень профитно. Что у нас дальше? Торги, конечно, сейчас не активные, ну, как, не очень активные, но сейчас будет листинг в течение, думаю, суток уже появится на CryptoBright, и у нас просто торги пойдут, как говорится, в космос. Плюс еще будет добавлен маркетинг, и монетка будет как раз вообще топчик. Как вы видите, рой, окупаемость у нас будет 14 дней. То есть за 14 дней все вложения полностью себя окупают. В общем, попадаем мы на график, как вы видите, у нас есть ордера на продажу немножко монет продается ордера есть на покупку конечно сейчас это не совсем серьезно там на 0.35 биткоина но тем не менее уже небольшие торги имеются люди потихоньку покупают данную монету что это немаловажно гравикс конечно слабоват но когда будет крипто брайдж полностью все изменится как вы знаете листинг на крипто стоит не 5 копеек поэтому и как бы людей намного больше на крипто поэтому обороты будут намного серьезнее вот она и сама новость. Так что у нас скоро уже монетка будет на CryptoBright. И еще одна хорошая новость. На Сифер пул будут добавлены такие монеты, как Bitcoin, Litecoin, Bitcoin. Получается, потом Dashcoin будет добавлен, Litecoin будет добавлен. То есть на пуле уже будет много разных монет, которые будут добавлены. Что это опять же немаловажно, то есть это говорит о том, что проект на месте не сидит, проект развивается, постоянно идут глобальные, скажем так, обновления, потому что за сутки у нас уже появился Мастернод онлайн, появился Гравикс и вот, грубо говоря, вторые и третьи сутки у нас сейчас появится Крипто Брайдж. Я думаю, в течение недели еще будет огромные листинги, будет много чего полезного, очень много чего интересного. Так что, ребята, давайте тогда залетаем на проект. Ставим лайки, пишем комментарии, всем отвечу, всем помогу. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.